Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Анна, я дизайнер-конструктор мебели салона «Бардек» в Владивостоке. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми хитростями, которые мы используем в проектировке мебели. У нашей фабрики есть стандартная линейка корпусов, секций которая, в общем-то, в первую очередь облегчает нам работу. То есть нам не нужно тратить время на то, чтобы просчитывать эти секции, полки, фасады. У нас есть готовый модуль, мы его просто закидываем в корзину там, или в 3D-конструктор и, в общем-то, не тратим на него время. Но знать, как строится секция, это обязательная часть нашей работы. То есть мы должны понимать, что если модуль 600 то его дно будет на 32 миллиметра меньше чем габаритный размер этого корпуса сегодня все больше приходят дизайнеры и заказчики, и они хотят от нас чего-то индивидуального, того, чего нет у остальных. И это диктует и их помещение, и они сами, и мода на эти кухни. Вот, Поэтому у нашей фабрики есть инструменты, благодаря которым можно воплотить в живую все их... Хотелки. Это нестандартные корпуса с HDF стенкой или DSP стенкой, фасады нестандартные, готовые уже с присадкой по высоте и ширине нужного размера и нестандартное полотно. Мы этими инструментами активно пользуемся и покажем вам на примере уже установленных кухонь и заказов, как мы к этому пришли. В этой кухне а, все секции фронтальные, а, они все стандартные с профилем гола, поэтому акцентировать внимание на этой части я не буду. А, Самая требующая внимание часть это, конечно, пеналы. А, пенал под холодильник с собственной боковой стенкой а, и такой вот нестандартный пенал-конструктор, а, выкатной ящик, духовка, СВЧ и фасад под стеклом внутри с бутылочницей. Как мы этого добились? Мы берем обычный пенал под холодильник. Делаем его обязательно на эксцентриках. Берем нестандартное полотно. Высота 2,040, ширина 560. Любой фасад пленочный, крашеный, неважно. И при сборке сборщик убирает вот эту боковину, ему не составляет труда сделать отверстие в фасадном материале, и у вас получается вот здесь вот нет никаких отверстий. Это что касается холодильника. Этот пенал состоит из трех частей. Первая часть нижняя. На него одевается стандартный фасад высотой 322. Соответственно, ящик у нас должен быть 326 на 4 мм больше. Но так как здесь у нас становится духовка, то вот это нижнее дно оно должно уйти за вот этот фасад, фасад вот этого ящика нижнего. Соответственно, мы делаем этот ящик высотой, 10. 310. На него ставим а, нестандартную секцию, можно с HDF стенкой, можно с ДСП стенкой а, Убираем заднюю стенку, при сборке сборщики убирают заднюю стенку и приборы у нас дышат а, Высота свечи у нас 400 и 600 это духовка и плюс 16, которые прячутся под фасад вот этого ящика Соответственно высота этого ящика у нас должна получиться метр шестнадцать и сверху ставим остаточные из цветного материала шелковый камень в данном случае высотой восемьсот семьдесят то есть вот здесь вот мы берем нестандартный ящик пусть будет с хдф стенкой шириной 600 высотой 310 глубиной пятьсот шестьдесят он у нас просто белый. На него берем стандартный фасад. Ну, в общем, каталоге есть для профиля ГОЛА. Сейчас, минутку. Кухонные фасады хайтеч 322 на 596. Просто закидываем его в корзину. Следующий делаем высотой 1,16 м шириной 600 глубиной 560 это у нас секция под духовку и свече и сверху ставим нестандарт с лдсп стенкой высотой 870 глубиной 560 но ширину мы делаем 600 минус 16 584 почему 584 Потому что нам нужно сделать, чтобы вот эта вот боковина была общая, без ну, про, насквозь, без шурупов. Поэтому здесь мы ставим вот этот ящик на эксцентриках. Здесь этот тоже ставим на эксцентриках. То есть при сборке убираются вот эти боковины. А так как вот этот у нас 584, 584 мы его сдвигаем на 16 миллиметров и вот сюда влево одеваем 2 196 глубиной 560 у нас получается вот такая вот история. Если это в цвете сделать, то получится видно, что вот эти ящики, ну пусть он будет цветной, вот этот у нас белый, здесь он у нас тоже белый, и на все это одевается один цветной фасад. А, вовнутрь а, вот эти... Вот эти перегородки мы просто уже заказываем нестандартным полотном. Перегородки под бутылки. Нестандартное полотно у нас 584 минус 2 стенки по 18. 548 на... 560 у нас глубина секции, 20 мы берем на заднюю стенку и ну, 8 сантиметров на то, чтобы петля встала. То есть она у нас глубиной 460. И маленькие перегородочки 460 на 100. И уже сборщики на сборке а, собирают вот эту конструкцию, которая у нас идет внизу. Вот этот фасад можно сделать распашной и выбрать на него какую-то стеклянную секцию. То есть пусть он у нас будет желтый. Завис. Ага. Пусть он у нас будет желтый. Ну, в общем, выбираем на него фасад с алюминиевой рамкой. И все. То есть получается, что вот эта боковина, она идет здесь собственная на эксцентриках, здесь собственная на эксцентриках, а вот на этот ящик уже становится собственная в накладку. в этой кухне полностью весь низ стандартный пенал идет стандартный сделали собственную боковину по типу как на предыдущем видео то есть стандартный пенал на эксцентриках и при сборке на него надевается уже фасад из, фасад, ну, из фасадного материала нестандартное полотно про собственную боковину. То есть, если это холодильник, то задняя стенка вам абсолютно не нужна. Поэтому пропилы в боковине тоже не нужны. То есть, смело одевайте этот фасад и ничего страшного не будет. А если это вот такая вот история, то здесь идет, опять же, задняя стенка не нужна. Там, где полка надо свече, можно сделать вкладной задник из ДСП или перекрыть кромочкой вот эти пропилы а вверх. Мы ставим сверху нестандартный ящик, и на это все одеваем нестандартный фасад с присадками. То есть заказываем пенал вот таким вот образом. Пенал с фасадами. с фасадами но верхний просто удаляем например ставим вот сюда там высотой 20 сантиметров пусть будет 30 20 это у нас стандартный фасад здесь нестандартный ящик 20 сантиметров и на это все нестандартный фасад высотой 916 на 1016 на 596 и он просто вот сюда надевается уже при сборке антресоли мы всегда на антресолях закрываем дно чтобы сверху не было вот такой вот картины да когда стыкуются боковины дсп и в общем-то видно фасадный материал для этого мы заказываем вот эти ящики весь вверх он заказывается не стандартами вот эти ящики вот эти мы заказываем меньше на толщину дна которая идет в накладку то есть мы берем нестандартный ящик хдф стенкой он идет с навесами высотой например 320 ширина у него будет 600 и глубина 560 как у нижних секций на него надеваем фасад у нас высота ящика 320 высота фасада 336, 320 плюс шестнадцать которые будут снизу. Но сейчас у нас толще идет ДСП. Шириной 596 и делаем присадку под петли сверху. То есть у вас готовый ящик и готовый фасад на него. И нестандартным полотном делаем накладку снизу глубиной 560. То есть здесь идет три ящика, дно 1800, и вот такая вот картинка получается, как у нас вот здесь вживую эту кухню тоже покажем. Что здесь еще особенного в верхних ящиков? Бывают, как правило, на верхние ящики клиенты не хотят ручки. И если ставить профиль гола врезной в корпус, то по стоимости это выходит очень ну, недешево. И для того, чтобы сэкономить, мы заказываем стандартные ящики 72 высотой. И на него нестандартным фасадом на 10 миллиметров больше. То есть, если у нас ящик 720, я, то фасад 726. То есть 720 плюс 10 миллиметров минус 4 стандартный зазор и получается что фасад в общей сложности опущен на 8, 8 миллиметров этого достаточно для того чтобы захват происходил за фасад но учитывайте текстуру фасада критично такие эксперименты на вытяжки, а, то есть на вытяжку лучше заказывать фасад без присадки под петли, а, проще чтобы сборщик сделал петли там, где ему надо, потому что нижняя петля может не попасть. На вот эти ящики а, нужно спустить вот эту бабочку под петлю, ее нужно спустить на сантиметр, этого достаточно, это получается, но опять же нужно быть осторожным с сушкой, потому что сушка может помешать, опять же, вот сама установка. Сушки вот здесь может помешать э, вот этой петле, поэтому на сушку лучше заказывать тоже фасад без присадки. Для обычных ящиков, которые идут с полками, э, заказывайте с присадкой, чтобы облегчить нагрузку на и финансовую, и трудозатратную часть на сборке. В этой кухне весь фронтальный низ по стандартным секциям. Стандартные секции, стандартные фасады, остров. Здесь мы взяли две секции нижние стандартные. На них стандартные фасады, но не на цоколь поставили, а на пяточки, на опоры 10 мм. И одну секцию сделали не глубокую как верхние шкафы также ее поставили вот эта бутылочница полностью собрана из фасадного материала крашеный тем более сейчас есть возможность красить с двух сторон то есть она полностью прокрашивается и со всех сторон просматривается такая как надо скреплена она везде просто насквозь, потому что здесь закрывается фасадным материалом в размер, то есть все секции приплюсовали, вровень вывели. И с этой стороны она закрывается верхней вот этой секцией и боковиной в накладку. По пеналам. Стандартный пенал, но мы у него убираем фасад, то есть заказываем вот таким вот образом верхний фасад у нас остается, а нижнего нет. И тогда нижний можно взять нестандартным полотном. Нам нужно, чтобы на ящике было был фасад 356 на 596. Мы его увеличили на 9 сантиметров, чтобы относительно пола, то есть у нас здесь высота цоколя 10, плюс чтобы ну, от пола был зазор, чтобы не, не въерзал фасад по полу и возможность регулировки была. Поэтому мы к 356 прибавили 90 и у нас получился фасад 446 высотой и шириной 596 а сборщики могут это спокойно сделать присадки и тогда создается вот этот вот эффект когда пеналы полностью в пол опущены такая же история здесь мы берем мы берем нестандартный ящик с ЛДСП э, стенкой, он у нас стоит на ногах, поэтому ничего страшного, что ЛДСП стенка шириной 900, глубиной 560, делаем его распашным, но фасады не делаем, мы берем, здесь в принципе можно сделать, нет, здесь нужно делать фасад э, без присадки, то есть на 9 сантиметров меньше чем корпус больше чем корпус это 22 100... 126 на 446 они будут без присадки потому что самая нижняя присадка попадет на цоколь просто два фасада и все здесь по типу пристыковки то есть у нас вот такой вот большой фасад, Большой ящик, на 90 здесь глухая часть, на него э, надевается глухой фасад, к этому глухому фасаду пристыковывается э, уже столешница, и вот этот фасад у нас как на пристыковочной секции, то есть вот это у нас не пристыковка, пристыковочный получился пенал, он также получился из вот такой вот нестандартной секции, но так как она одвинута, то есть один фасад будет стандартный, там ну, нестандартный ходячий, а вот этот мы делаем глубиной больше. И если мы, вот, например, делаем там, 626 шириной, то получается, что на кухне вот такой вот глухой вот здесь вот угол образовывается, а столешка уже упирается здесь. Столешка 600 мы делаем 630, чтобы получился вот этот вот тих... так называемый угол, чтобы фасад, который... Вот этот ходячий, он не был, не упирался об столешницу, не бился. Вот, и весь верх у нас хдф стенкой, чтобы были навесы, потому что вес большой, они высокие, вес большой, они все крепятся на стену, поэтому с HDF стенкой, с навесами они крепятся вот так Иногда бывают э, такие истории, когда мы совмещаем. Э, совмещаем сейчас объясню как. Вот, например, вот в этом заказе нам нужно было, чтобы был шкаф э, с зеркальным фасадом высотой 2-300 э, без цоколя. И поэтому нам нужно, чтобы вот этот был фасад, получился 2,296. Такой фасад может получиться при условии, что шкаф, обычный распашной шкаф, да, то есть мы заходим в шкафы, берем распашной шкаф, он должен быть высотой 2,333. Потом, когда вы посмотрите счет, будет видно, что фасад на этот шкаф именно 2,296. Поэтому мы заказываем, вот заказали вот этот шкаф, он с фасадом зеркала. Фасад зеркала. Потом из счета мы удалили полностью всю корпусную часть, оставили только фасад и отдельно заказали нестандартную секцию нестандартную секцию с ЛДСП стенкой дуб золотой высотой 2 шириной 600 и глубиной 450. И тогда у нас получился вот такой вот шкаф. Здесь очень много нестандартов. Все это ящики. То есть отдельно просчитывались ящики, отдельно фасады. Довольно большой, но сложноватый такой. Но фотографию тоже... Приложу. То есть это я к чему? К тому, что может быть стоит просматривать какие-то секции по размеру вам подходят в ливинг зонах, может быть какие-то в ванных, какие-то в шкафах, то есть все это можно совмещать, дублировать и однозначно можно найти какой-то выход. Вообще то, что сейчас можно менять стенку у шкафов и все-таки оптимизируются шкафы, это, конечно, прекрасно, но в любом случае нужны какие-то э, нестандартные вещи, там, например, вот такого вот плана. да. Вот у нас в одном, э, в одном шкафу совмещены шкаф для прихожей, мы здесь вообще убрали дно, и, ну, вот, чтобы обувь ставить там грязную. И шкаф, который для работы, ну, то есть для вещей домашних, скажем так. Вот, полностью вот это все, опять же, мы составляли из ДСП. То есть стенка ДСП нужного размера, дно, когда... Из полного габарита да, вычитаются боковые стенки, заднюю стенку, и сборщик все это собирал уже на месте. Особого труда ну, у них это тоже не составляет, но в любом случае сборка нестандартных секций наберет на себя стоимость, поэтому учитывайте это, озвучивать нужно клиенту. Вот, а вот здесь наверху просто, опять же, с HDF-стенкой, с навесами, то есть они не грузят вот этот шкаф, они висят на своих э, навесах и, и в общем-то, держатся. Вот эти ящики точно так же собрали самостоятельно из нестандартного полотна. То есть просчитываем ящик, просчитываем фасады и, в общем-то, надеваем их уже на сборки. Фотографию, как это получилось, тоже пришлем. Вот. Поэтому даже не имея, вернее, имея запрос на что-то нестандартное, можно выкрутиться и сделать вот таким вот образом. К сожалению, проект просто вот этой кухне удалили, но тут тоже интересный такой момент с окончанием кухни. То есть весь низ стандартный и вот здесь вот такой эффект бутерброда. То есть здесь идет нестандартная секция. У нас стандарт идет 72. Ну, допустим, верхний мы сделаем 20 сантиметров. И столешница 40. Тогда у нас получается вот это нижняя 480, шириной 400, глубиной 560. Сверху мы ставим вот так вот. Мы ставим вот такой вот ящик высотой 200 и все остальное то же самое. А между ними прокладываем столешницу высотой 40 и шириной 600 и у нас столешница встает вот здесь на нее встает вот эта секция а под нее встает секция которая поменьше и все это закрывается фасадами в накладку нестандартным полотном то есть вот таким вот образом здесь и вот здесь Вообще просто очень удобен а, в работе, потому что а, это такая своеобразная 3D-миллиметровка. Например, если мы сделаем там 650 вниз, то видите, у нас... Все горит красным, и уже сразу понятно, что здесь что-то идет не так. Поэтому полностью все до миллиметров. мы простр... По... Постройка у идет полностью в просто. И потом, уже когда мы переходим вот сюда, то здесь нам остается просто накидать то, что у нас было в просто. Можно здесь даже не выстраивать никакую картинку, просто вот таким вот образом все это делается. То есть нестандартный ящик с HDF стенкой, нестандартный с HDF, столешница. И здесь уже идут полотна, которые э, закрывают. То есть глубина с фасадом 580, высота 480. Ну, если добавить этот цоколь, сотку, то 580. Это будет нестандартное полотно, которое закроет, будет боковиной в накладку для вот этой вот секции. Фотографию тоже прикрепляем.